Арина Ласка, мастер судьбы, родолог, высший маг, парапсихолог, седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года. Доброго времени суток, мои дорогие любимые. И мы начинаем нашу сегодняшнюю практику. Обряд входит в нашу закрытую группу Магия нового тысячелетия. И для обряда нам понадобится два стакана воды. По полстаканчика каждый, чтобы у нас была возможность перелить из одного стакана в другой полностью. Поэтому именно так рассчитывайте наполнение стакана. Поставьте их перед собой. И несколько слов о балансе, и в конце мы проведем уже сам обряд. Баланс – это то, что находится внутри вас, и не важно, совсем не важно, что происходит вокруг. Главное – заниматься тем, что вам нравится, научиться расставлять приоритеты, вести здоровый образ жизни. И тогда ваша энергия не будет иссякать, она будет только пополняться. Жизнь – это пробаланс во всех ее сферах. Деньги, отношения, здоровье, работа, дом. И все мы преследуем одну цель – добиться успеха в каждой из них. В статье «Как жить сбалансированной жизнью» Густава Рацетти пишет «Баланс – это состояние ума, это осознание, что жизнь нестабильна, находится в постоянном движении». И часто мы платим за это слишком высокую цену, жертвуя собственным благополучием. В тяжелые времена. Психическое, физическое и духовное благополучие истощается, и жизнь выходит из-под контроля, и баланс нарушается. Так выясните для себя, что значит жить сбалансированной жизнью. Найти баланс жизни значит дойти до точки, в которой вы чувствуете себя умиротворенным и счастливым. Чтобы достичь этого вам нужно знать, что для вас сама значимость жить сбалансированной жизнью. Чтобы восстановить жизненный баланс, необходимо составить список того, чем вам необходимо заниматься. И это само по себе успокоит вас и подарит радость и хорошее самочувствие. И можно выбрать 5 приоритетных видов деятельности, они у всех разные, но я составила такое. Ежедневные физические упражнения, начиная даже хотя бы с ходьбы, в течение 60 минут. Осознанность – это медитация, наблюдение, хотя бы 10 минут в день. Дневник благодарности – каждый вечер записывать 5 вещей, за которые вы благодарны. Конечно же, как можно меньше смотреть телевизор и телефон, не использовать телефон в постели. И главный приоритет – это здоровое питание. Ограничить употребление алкоголя и сладкого. Откажитесь от, от режима многозадачности и научитесь расставлять приоритеты. Наш мозг не предназначен для многозадачности. Чем больше задач мы выполняем одновременно, тем большему стрессу мы подвергаем свой мозг. Однако мы почему-то считаем многозадачность ценным активом. На деле же в нашей голове одновременно мечутся сотни мыслей. И это на самом деле замедляет нашу активность. И вместо того, чтобы сосредоточиться на чем-то одном, мы отвлекаемся, переходим от одной вещи к другой и в итоге делая очень мало. И к концу дня мы чувствуем себя изнуренными. Создать баланс не значит втиснуть в свою повседневную жизнь как можно больше вещей. И речь идет о том, чтобы понимать, что важно, а что нет. Осознание своих приоритетов позволяет оставаться сосредоточенным и управлять разумно собственным временем, пытаясь восстановить жизненный баланс. Третье. Научитесь говорить «нет» и избавьтесь от постоянной гонки за достижениями. Умение говорить «нет» – это важный шаг на пути к созданию сбалансированной жизни. Когда наша жизнь выходит из-под контроля, мы говорим чаще «да», чем «нет». Мы не можем отказаться от очередного проекта, от очередной возможности, либо доказать другим, лишь бы доказать другим, что мы успешны. Развивайте умение говорить «нет», чтобы заниматься тем, что вам действительно нравится, и получать отдачу в виде энергии. Научиться говорить «да» без сопротивления и «нет» без сожаления – это первый шаг на пути к сбалансированной жизни. Создайте тихие пространства в жизни и уме. Когда жизнь выходит из равновесия, вы живете в ускоренном режиме. Происходит очень много событий, и у вас очень много дел, и вам кажется, как будто бы вы со всем этим не справляетесь и не справитесь. Ваше тело подскажет вам, когда жизнь выйдет из-под контроля. Одним из первых признаков этого является плохое качество сна. И у вас так много мыслей, что вы не можете заснуть. И через некоторое время уровень вашей энергии начинает падать. В вашей голове туманно. И кажется, будто во всей жизни и повсюду царят беспорядок и хаос. Если вам знакомы эти признаки, лучшее решение искать, и искать э, способы создавать пространство в своей жизни, где вы будете чувствовать себя спокойно. Вы не сможете моментально достичь состояния умиротворенности и ясности ума. Но это пошаговый процесс. Какие...